Всем привет друзья, с вами Билли Койот и это игра под названием Alien Swarm, дополнение я так понимаю Reactive Drop вышло на сегодня у нас и попробуем в него покатать. Здесь в главном меню у меня сразу предложен компания синглплеер и в принципе все. Ну поехали в компанию, создать игру, игра с друзьями, игра онлайн, поиск серверов. С друзьями покатать не получится. Игра онлайн. Можно. Можно создать игру самому. Но мне как-то хотелось бы, наверное, поиграть все-таки с какими-то, наверное, живыми существами. Есть. как есть сервера. Landing Bay, это, я так понимаю, название карты. Midnight Port. Так, инструктаж. Два из четырех человек. Да, слишком много брать не будем. Официальная компания, уровень сложности. Нормально, да? Нормально. Ну и поехали. Присоединимся к этому серверу. Покатаем. Посмотрим, что да как. Нет? Не хочешь? А, ладно. Посмотрим. Каргу. О, пошла загрузка. Первую часть не довелось не поиграть, поэтому я, можно сказать, э -э ну, бец, новичок в этой игре, ну, надеюсь, э у меня получится годно выстоять. Я заходил в нее, посмотрел, что да как управление, не знаю, может быть, в первой части так и есть, но управление ой, как похоже на Left 4 Dead. Просто, ну, нереально, похоже. Так. Офицер, сержант, рысь, пулеметчик, медик, вера. Так, я так понял, это специализация, правильно? Офицер, пулеметчик, медик, техник. Ну, давай пулеметчиком буду. Все. Столь... Ну, поехали. Так, оружие у нас по... А... А, ми, мины какие-то, так, я понял, дополнительные. Готов. А, хочет начать игру. О! Подгруп. Понял. О! Короче, тварюку надо отстреливать. А, ничего, в принципе, сложного. Я так понял, надо будет, как в Летт Победе, а, дойти до... Безопасного места, пройдя через карту с э, кучей монстров. Так, через левую кнопку мыши стрелять. Э, R-перезарядка. Есть. Так, воу воу воу воу -во -во, Ничего себе. Наскочили. Так, это что? А, патроны. Ага. В обойме 202 патрона. Эй! иди Так. Идти вперед надо, да? Так, через колесико, что еще есть? Ага, есть э, автомат. Интересно, если э, будет боец. Оу, э... наш союзник погиб. Погиб в сражении. Это какое-то поле, в котором меня хилит. Хорошо, полечимся. Мне как раз надо чуть-чуть подлечиться. Подобрать ящик с патронами. Эй, эй, эй. Ты чего? Так, я понял. Ребятки, походу, тоже, ну, не секут, что, что делать, потому что я просто хаотично подбегаю и начинаю тыкать на вот эти э, обоймы, еще что-то. Просто нажимаю, без беспорядочно. Да, тут можно поставить пулемет, он Что через э, колесико-мыши? Ууу, это у нас подствольный гранатомет, я так пони понимаю, да? Подожди, а где пулемет, который ты поставил? Есть, пропал. Так, я понял, через левую. Это основное оружие. Через... Поезд э... погиб еще один. Вы что, серьезно? А, вот пулемет. А что ж такое? Не, не чё, сложно, так что? Ж? Я понял. Так, подлечусь. А тут паузу можно как-то поставить? Надо чуть приубавить. Как-то бы паузу поставить, что ли? Так, я понял, сейчас не будут сыпаться... Да, они лезут из, из этих э, клеток, так скажем, да? Ай-яй-яй-яй, аккуратно. А, по идее, монстры, да, однотипные. То есть вообще никаких. Ни новых, ни каких других просто вот эти вот инопланетные твари такого необычного вида я перезаряжаюсь чувак давай быстрее уже ой вот хорошая ж пушка удерживайте е чтобы демонтировать нет я не буду ее демонтировать так старая бойми тут надо дотягивать аж до конца прям так, а ну попробуем второй. Вид оружия, пулемет. А это штурма Да, пулемет попробуем. Я ж пулеметчик. Мать его. Личная аптечка. А, броня или аптечка. Тут на выбор. Хорошо. Пусть лучше броня будет. Где ты? Пом... О! Понял, отошел с линии огня. Лезь, лезьте, лезьте. Давайте, у меня есть пулемет. Я ж пулеметчик, мать его. Все? А, ну побежали. Так, подожди, здесь газ какой-то туда, наверное, не стреляйте по взрывчатке. Есть. А, вот как. Понял. Так, судя по звукам, тут была радиация. Ну, не знаю, вот эта зеленая дымка, которую которая только что пропала. Давай уже ставь свой пулемет, я так понял, здесь будет жарко, здесь отстреливаться надо, я прячусь, прячусь, понял. Интересно, э, по идее, раз я меняю обойму, если например у меня остается 41 патрон, он пропадает никуда, потому что есть предупреждение о том, что Типа с таким троеточим в старой бойме оставалось там столько-то патронов. И типа, ваа, жаль, печаль, беда. Ну посмотрим. Эй, перезарядка, да? А, у меня патроны закончились вообще. Эм, где взять новые? Да тут, походу, надо проходить, потому что я так чувствую, они будут бесконечно сейчас слезть отсюда. Все, уходим, дядя. Нам надо уходить. А, так, дверь открылась. Ну, куда дальше? Эй, ну ч ⁇ ты отстал? О, патроны. Это что? Еще аптечки, да? А Есть. Во -во -во -во -во -во. Так, а вопрос сейчас надо разобраться немного, а, как использовать, например, аптечку. И зачем мне вот эта броня? Ладно, времени нету, надо бежать, эй. Отдать запасное оружие нет, не отдам. Ну пошли. Да, активировать панель. Активировал. Походу, это что-то вроде когда ты в какое-то ключевое действие выполняешь в Left 4 Dead. Сейчас начнут просто волны бежать. По-моему, мы.. В заднице. Ну, сейчас проверим. Так, что-то там на миникар. Это. Нет, это не мини карта, это какая-то камера. Да. А чё камера замедленная? -то? А он добавляет меня в список друзей, ты чё творишь? Ты серьезно что ли? То есть на нас тут нападают, а ты в это время меня в список друзей добавляешь, ну ты интересный общий человек. Так. Блин, ну получается пока отстреливаться. У него нормально со здоровьем. У меня нормально. А, подожди. А почему было замедленное время? Я не знаю, это штука какая-то. А, юзнуть такое можно. Или как? Так, по-своему -по -по -по попадаю. Блин. Эй-эй, я уже ничего не вижу, не разбираюсь. Господи, месиво. Перезаряжаюсь. Эй-эй-эй-эй. Ничего себе. Как аптечку заюзать? Алло Да господи, сколько это продолжаться-то будет Блин Я один остался Тупо все, все Аутофарма, он пишет, у него закончились патроны. Чувак, у меня тоже заканчиваются патроны, меня тоже замочили. Миссия провалена. Избегайте нанесения урона другим членам отряда. Так, заработано опыта. Так. А это типа в телека пошиться, это мразь поедает. Ой, ой, ой, ой, ой. Анконсплир. Все? Достижение. Так. А... Попробуем еще, да? Лэндинбэй, присоединиться попробуем еще одну карту, надо разобраться с управлением где тут хилки юзать, потому что как-то они бегают с крестиками возле фигурки персонажа, по идее хилятся чем-то, я не знаю даже как это сделать, <coughs> надо попробовать. Ну пока даже кстати говоря и ни одного бага не было, вообще ни одного. Ну, так, на первый взгляд. Не знаю. Может, если детально присматриваться, то там... А, будут какие-то баги, а так пока не было. Так, сигнальные... А, можно выбрать, вот, приспособление. Можно выбрать аптечку, сварочный аппарат, а, сигнальные огни и лазерные мины крепятся на стену. Так, возьмем аптечку. М -м, готов. Так, э так. Из оружия что? Ящик с патронами. Турель возьму. А здесь возьму штурмовую точно. Во, я смогу поставить турель даже и отстреливать параметры управления надо быстренько нету есть клавиатура идти так так есть ближний бой правая кнопка мыши А использовать хилку где сменить оружие колесика Uh, так, чат, меню команд, игровая карта, запротив, отряд, понятно. Okay, squad, так, the я the так man. понял the все, team да? Эй, hey, hey, hey, hey, hey, hey, я, я, я что-то затупил. Они куда-то убежали уже. Алчекин был бедя. Ну чекни. Так, в итоге кого я взял? Я взял офицера. Офицер это видимо, такой распространенный стандартный. Тип игроков, а персонажей. Стандартный стрелок. Ну, штурмовая винтовка. Так, я походу тут один. Где-то мои сокомандники вообще пропали. Прикинь, его убили. Или это я слишком медленный, или они слишком быстро куда-то они убежали, я даже не знаю куда, я не могу догнать их. Вроде игра только началась. Боже, по-моему, really сейчас сейчас в чате будет просто срач. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, я понял, я понял, почему их мочат. Быстрее, перезаряжай. Тяжелая броня, а, но ну, это аптечку я выкинул. Так, быстренько, там один остался. Я не знаю, у него проблемы или нет. Проблемы у меня. Огромные проблемы. Господи. Где же столько-то берется? Ничего себе. Серьезная шняга. Хорошо. Подобрать дробовик. Не-не-не, <звук> дробовик <звук> мне не катит. Привет. <звук> <звук> Привет, как дела? Миссия выполнена? Ага, мы прошли. Точно, мы дошли до... Дальше. М -м, готов. Мы прошли до этой... До... Необходимые точки. Типа точки эвакуации. Что-то вот вроде такого. Неплохо, только я не понял, как они так быстро успели добежать туда, поздыхать там, посливаться и, и все. Не знаю. Наверное, потому что я все-таки в настройках лазил. Надо сейчас выходить из настроек быстренько. Так, э, турель. Штурмовая винтовка, аптечка. Готов. Хотя нет, аптечку не возьму, возьму броню. Тяжелая броня, ношение дополнительным условиям брони из графена значительно уменьшает получаемый урон. Да, вот, вот что мне надо, мне нужна броня. А никто у нас, кстати, из команды э, не взял даже себе хилку, медик наш э, что-то там, что он взял, целительный маячок. А, это вот та штука, которая ставится и в радиусе хилит. А, давайте нажимайте, готовы же, поехали. Ага, это похвалить кого-то, правильно. Удерживайте а... э, для вызова <звут> меню эмоций. Я понял. Это меню эмоций еще. Ха-ха, <звут> улыбочка. Улыбнитесь, вас снимает Билли койот Ай, хорошо, улыбка Подожди Ты-ты-ты-ты-ты Эй-эй что то прям сильно жестко Перезаряжался ты так долго, а? Так нельзя, дядя По-моему, я приехал и теперь я понял, почему они сливаются. Эти твари обходят со всех сторон, а тут здоровье хоть как-то восполняется. Да ты, блин, пересредись быстрее уже. Я позвал медика. Где ты, медик? Я понял. Медику глубоко наплевать. Потому что, судя по звукам, они там стреляют, тоже. Эм, clear firing. Э, firing. Не знаю, что это значит. Э, так. Это что? Личная аптечка. Блин, у меня здоровье. а а, -а. Все! О, супер! Полечил себя и назад броню взял. Отлично, на единичку оказывается броня и аптечка. Подожди, они что уже в точке эвакуации? Не гони. Быть этого не может. А -а -а. Понял, понял. Это та самая веселая штука. Мы спускаемся на этом лифте вниз. А эти твари лезут по стенам. А я поставлю турельку. Давай быстрее. Подожди. Э -э ты... Я не понял прикола. Подожди. Как за нее сесть? Ладно. Ладно, надо отстреляться от них. А потом... Хотя тут не отстрелишься. Тут просто тупо месиво. Господи, как... Ух ты, тут можно еще в рукопашку правой кнопкой, глянь. Подожди, это были патроны? Надо отбиться. Да, это патроны! ха ха у меня есть патроны. Давай, месим Мы сможем. У нас даже никто не попал на тот свет, поэтому... Дела, кажется, очень даже хорошо идут. Перезаряжай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А, я понял. Я в каком направлении смотрю, в том направлении турель и поворачивается. Хорошо. Ой, ее же демонтировать, надо забрать с собой. Бегу. Ребята, я бегу. Подожди, мы прошли? Да. Ух. Отлично. Следующее оружие. Усилитель урона. Х-33. Ага, получил. Открыл новое оружие. А -а -а, подожди. Хорошо, давай в меню. Ну что ж, такая вот игруха, такой вот коротенький маленький обзор. Не знаю, мне понравилась, прикольная. Для того, чтобы покатать с друзьями, самое оно, ну, не знаю, она пока бесплатная, не знаю, добавят потом плату или как. Ну, суть в том, что игруха совершенно новая, бесплатная и довольно таки годная. Ну, всем спасибо за просмотр, с вами был Беликойот и игра Алиэнс Ворм. До новых встреч и всем пока.